Друзья, с вами Денис Залевский, официальный представитель компании Search Energy, производитель, который является производителем бестопливных генераторов. Вчера записывал видео, программа меня подвела. Для записи два видео получились без звука. значит Одно видео я назвал «Как решить вопрос с оплатой электричества». Это мы связывались по скайпу с Еленой Игнатовой. Елена получила подарочных, получается 1 мегаватт по акции и 5 еще за отзыв. Но отзыв у нас получился без звука так что ну уже как есть так есть а, в общих чертах хочу сказать что татьяна у елена живет а, в своем доме и у них полностью отопление а, отапливаются они электричеством и то есть ну, целиком все на электричестве вода а, тепло свет и у них выходит 15 тысяч в месяц они платят за электроэнергию а, таким образом то есть а, елена купила тысячу сначала получила подарок 7 мегаватт потом купила еще тысячу мегаватт контрактов и на эту тысячу она сможет легко приобрести себе генератор которого хватит и на их дом и еще на пол поселка обеспечить электроэнергией ну вот в общем об этом шла речь что у нас там дальше? И сейчас хочу записать, озвучить следующие видеоотзывы, которые прислали люди. Ну, начнем вот с Лады Заниной. Откроем. Меня зовут Лада Занина. -контракты, э, не, не только для... Я контракты ну, себя, но, думаю, это пригодится моим друзьям. Э, идея сама меня вообще захватила. Э, такая идея свободы, э, независимости от э, всех этих энергетических компаний возможность освободить планету от э, истощения и чтобы э, в, возможность самовосстановления планеты э, это, это вообще идея просто такого масштаба которая ну, просто захватывает дух от э, гениальности людей которые это сейчас и всем рассказывают и пытаются донести, чтобы люди поняли, насколько это сейчас очень важно для каждого из нас. Благодарю. Меня. Это был отзыв. Видеоотзыв Лады Занина из Краснодара. Лада также получила подарочные мегаватт-контракты и потом еще покупала для себя. И в это же видео мы сейчас включим отзыв Всем привет, Владимира меня Стрельцова. О компании «Источник энергии» я узнал в соцсети «ВКонтактах», в группах «Правовед Сибирь» и «Криптовалюта Призм». Там же познакомился с Денисом Залевским, который по акции дарит мегабат контракты За репост этой страницы ставите «Нравится», «Поделиться», закрепляете на своей странице, делаете видеоотзыв и получаете подарок, как это получил я. Это моя страница мой счет в кошельке. Как вы видите, подарок пришел. Подробно о Мегабат-контрактах вы можете узнать на Ютубе от самого изобретателя, конструктора. Всем удачи! Всем привет! Вот таким образом, друзья, происходит запись видео. То есть люди получают 1 мегаватт в подарок от меня по акции, потом узнают, что за видеоотзыв еще могут получить 5 контрактов и присылают видео. То есть я их уже самостоятельно опубликовываю. Кто еще не в курсе, о бестопливных генераторах, рекомендую изучить сайт. Вся информация о данном по данной теме есть в описании под видео. Также ссылка на сайт имеется, имеются мои контакты, по которым вы можете связаться, задать вопросы. И рекомендую, конечно, изучить сайт Search Energy, почитать подробненько тут все описано рассказано все вкладочки понажимать все поизучить так благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч